Затем, выйдя в декретный отпуск, попала в сложную ну, финансовую зависимость, кредиты. Сейчас можно все эти долги списать законно, да. без каких-либо э, ошелавляющих затрат. Обратилась э, в юридическую фирму «Опору». Не пожалела. Советую всем. Все рассказывают без скрытых комиссий, платежей. И еще и торопят, подталкивают, дабы не зарываться больше долги. И спустя год я свободна. Пользуюсь считаю советую, всем рекомендую.